Всем здарова, с вами Гидра94, и сегодня у нас реакция на новый роль сказала федор Комикс Арт Искусство с Чарли Даже не знаю, что это будет за ролик Но по Криминарту, я помню, там Рикарда поймали в конце и посадили в тюрьму Из-за того, что Чарли там как-то собрал схему не, не так, что... В итоге вычислили Рикарда и поймали Давайте смотреть, что будет в этой серии Так, ну Феникс по анимейшн и если хочешь ты творить частицу, ты себя готов вложить свою работу. Это криминал. Хочешь, с Чарли? А теперь, пока Рикардо отбывает срок на холодной койке в одиночной камере. Чарли познакомит вас с основными направлениями в искусстве. Это песенка, получается, будет. Некоторые стили у меня как-то один на другой похожи. пока друг ни одному Чарли напоминает Незнайку какого-то Который в из мультфильма Незнайка на Луне был Только без шляпы Синий Японизм, блин Отличная работа Звоню агенту ну и как вам песенка? Если нравится Криминарт, поддержите... Понравился. 28 посылки, так, понятно, дальше реклама пошла. Блокнотиков... Ну, в принципе, неплохая анимация. Вот уже давно уже не было от Федора Комикса никаких анимаций. То есть, в основном там всякие рисовашки у него были. И вот вместе еще как его там звали, Тед Тюнс. Вот с ними там совместные какие-то съемки были. Ну, а... Песенка тоже зачетная, но я так ничего не запомнил из -за того, что там перечислила. для меня там все это... Стили по, по сути одни и те же могут быть... Там нарисовано одно и то же, а буду сказать, говорить, что это разные стили. Хотя я в этом вообще не различаю. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайк, хочешь что-нибудь рассказать новое видео с группой ВКонтакте. Подписывайтесь на Федор Комикс, если понравилась эта анимация. И до следующего видео.